С тухими горами, вершины которых теряют Этот крошка находится на попечении ангутаны. Любого возраста прекрасно лазают по деревьям. Относительно невысокие животные. Ростом, оказывается, что они очень нравятся самкам. А почему мы Так, ну давайте вот отсюда А почему высшие? А... арангутанов и их родственников горилл и шимпанзе относят к высшим приматам, потому что они больше и умнее других. Кроме того, представители этой группы, в отличие от остальных приматов, нет хвоста. Наверное, их стоит назвать очень умными приматами. Ну, они без сомнения заслужили такое звание живут большими группами, в которых царит строгая иерархия. То есть каждый член семьи занимает определенное положение. На вершине лестницы лидеры самцы-вожаки. Ступенью ниже доминантные самки, а потом молодежь. На нижней ступеньке новорожденные детеныши. Каждый член семьи знает свое место. Шампанцы самые умные из высших приматов. Они умеют делать и использовать инструменты. Они становятся задачами, которые не подсилуют другим приматам. Они самые умные среди сородичей. К тому же это наши самые ближайшие розыгрыши. Вот обратите внимание, как двигаются. Сейчас, секундочку, и я немножко покажу вам еболну. Обратите внимание, как будет двигаться пульс. акроваты. Обычно эти два вида ладят. Но когда пищи недостаточно, аргутан начинают отстаивать свою территорию. Послушать поющих гибонов хотите? Где? <свист> Лучший способ заявить... Вот тебя, Вот Семьи. и в результате возникает новая цикл. Крики сиамантов слышны в радиусе полутора километров. И смысл послания очевиден. Эта семья сообщает своим